Вы знаете, вы знаете, как меня только что назвали Ксюля Красотуля Так приятно Краш Крашович Всем привет, кисы и коты Добро пожаловать на мой канал Сегодня нас ждет челлендж Попробуй не залипни челлендж называется, представляете Нам, короче, показывают будут всякие приятности И лапошности Это будет мило Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет, удачи, Все те, кто поставит лайки за 3 секунды Вам будет вести всю неделю Считаем 3 Два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удачи отправляется к вам. Ну, а мы начинаем смотреть залипательное видео. Попробуем. Лимон, блюбери. В общем, лимон, там вот всякие штуки, дрюки, яйца. Э, лимон, яйца, лимон, белая какая-то сметана или сливки. Это похоже было сейчас на колу. Муки. Так мы делаем тесто на, скорее всего, панкейки. Почему-то я думаю так. Боже, когда я стану такая вся семейная женщина, такая вся с детьми, такая в доме буду жить, я буду печь вот такие панкейки всей семье. Да. М -м -м -м. Это типа хлеб. Но это не хлеб. Это, типа, рулет. Ну, типа, хлеб же это. Ну, это кекс, кекс, кекс, это кекс. Я забыла название, это кекс. Я обожаю кексы. Интуиция. What number? С одного до 5. Ну, давайте 5. Давайте 3. Э, что там? Ну, и что там? Какой номер-то? Номер-то какой? Три или пять? Ну скажи. Шо там, а? Ну скажи. Что? Четыре, блин, не туда, не сюда. Обожаю рвать колготки. Еще иногда предлагаю кому-нибудь порвать на мне колготки, но зачем я ему это рассказала? Эй, Энджи. ио. Это депиляционный воск. Видите, какого он цвета? О, это волосатая подмышка. Мы сейчас ее продепилируем. Так, сейчас идет спирт и подмышку и в рот. Угу. Потом мы наносим вот это средство. Оно серебристое. Я бы ходила так, красиво смотрится. Дерем. Готово? Не бойся. Блин! Давай, давай, давай. А -а, а, а знаете почему неправильный угол выдергивания должен делать мастер, чтобы не было кровищи. Капец, so бедненько. Ой, это апосум. Он так делает, да? Он вот так, да, делает. Опоссум? блин, я никогда не видела апосума. Может, и видела, но забыла. Прости, апосум, который... которого я забыла. Прости меня. Он такой сладкий! Интересно, чем он питается? Если он живет жуков или котов, он мне не подходит. Мяука! Мяук был там, его нет. Вау! Я думаю, это хлеб, а это гриб. Потом так, чистый, бахать. Чувак плакал, видели? А я видела? Ну. Я обожаю грибы. Это грибы. Это грибы. Горчичка. О, это же настоящий офигенный типа веганский бургер, если бы он бекон не положил сверху. Божественно! Я такая девочка. Я люблю всякие штучки делать. Блю! Блю кто? Блю разбери! Голубая, кто? Голубика, клубника, кто? Я не разглядел. Сейчас, оно все это желе. А -а -а! Простите, просто это так вкусно, мне кажется. Ой, сейчас ништяки пойдут. Ништяки ништяковые. Ништяки. Мы насыпаем вот так вот. -вот. Потом... Это что? Какие-то мыльные пузыри нет соус Нет, это что? Это можно есть? Да, это, прикиньте, можно есть. О, сейчас тоже что-то будет интересное, ведь написано на китайском или на корейском, я не разбираюсь. Что это? Это что? В общем, это какой-то гель, который можно есть. Надеюсь, что можно есть. Ну, По-любому же можно. Зачем, зачем? Он его перемолол, он так был супер жидкий. Как это было жутко. А это помидоры. Капец. Давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, Пам. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, очень медленный. Очень медленный он, но мощный. А если у тебя площадка в несколько гектаров, и ты вот с этим пылесосом год будешь мыть пол. Если у тебя домино гигантский, поэтому если у тебя гигантский домино, нужно нанять горничную. Так, так, так, вы видели, какая лопатусечка была? Да, я видела. Что она делает с ее волосами? Чокнутая баба. Она попробовала собачьи волосы. Фу, надеюсь, она собаку до этого помыла. Расчески деревянные в каком-то растворе. Капец, я никогда такого не видела. Ооо, сейчас выливаем. У -у -у! Она сейчас порежет его так быстро. А кто там у нас? Кто у нас там? Что это? Плавник какой-то? Нет, это что-то другое. Формочка. А, это формочка, да. Это какое-то прикольное желе. Я не знаю, мне кажется, она просто обязана его раздавить. Давай. Он такой склизкий. Ух! Я в восторге от этого цвета Тифани. Это потрясающе же красиво так. Вообще, этот цвет, он такой эксклюзивный, на самом деле. Он не бирюзовый, не зеленый, не голубой, и, в общем, он потрясающий. Похоже, что меня за ушком чешут. Хорошо. А это дельфин. Дельфин шуршит за моим ухом. А лучше бы ты шуршал там, мой милый краш. А не дельфин какой-то нарисованный. Мои слезы были нарисованы. Мои слезы горькие. Ой, моим. Наносим маску, да? Класс. лупываем Зачем? Непонятно. Потом праймер, да? Что вы с чехлами не то же самое делаете? Нет? Странно, боже, как это выглядит странно сейчас. Ладно. Что это будет? Что это будет? Что вы делаете, женщина? Расскажите нам о вашей профессии. Не рассказала, засмущалась. Ну ладно. Капец, все, до свидания, слай. Мой дорогой, ты теперь стал совсем другой. О-о-о! Офигительно, как так сделать? Что туда надо залить? Так, стой. Достань вон. Пожалуйста. Спасибо. Тоже такой офигенный оттенок. Изи, normal, hard. Normal. Вот это моя мечта так научиться делать, но я понимаю, что мне всего 10 пальцев. Т. ТикТок. Т. Татьяна. Т. Телевидение. Отстой. YouTube тема. Телевидение отстой. Правда. Этот бы мне, чтобы вечером пройтись по райончику моему. Он опасен страшен, но мой тесак страшнее любого обидчика. Вот как ровненько он сделал. Роботы первого поколения, это самосвал. Давайте... ну вы поняли, вот что сейчас было? Столы класс. Это конец! Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую. Пока!